Меня зовут Денис, я инициатор проекта e Я хотел рассказать об этой модельке. Она одна из самых простых. Это механический театр. То есть полное название модель механический театр. Model Mechanical Theatre. Тут есть свои принципы, тут как закручены вот эти все линии, куда что идет. Вот, тут даже солнышко такое сверху есть. Ну такая вот занятная вещица, относительно простая в сборке, несмотря на такую витиеватость. Здесь просто собираются одни и те же шестерни. Вот на ней я покажу, как где-то что-то отремонтировать. В принципе, если аккуратно вытащить, вот так чуть рамки, и можно вытащить шестеренку. Вот, шестерня у нас держится на обычной зубочистке. Смотрите, шестерню... То есть, если у вас вдруг вы собираете и что-то туго вот не получается собрать здесь есть два способа первое попробуйте если там допустим не входит, попробуйте другую зубочистку взять не получается значит берете чуть-чуть воска и так смазывайте краешек зубочистки и она идет лучше сюда но идеально с самого начала это вот эти соединительные элементы вот эти четыре вот эти соединяшки вот, их внутренний вот этот зубчик помазать свечку. Вообще, все у нас решается с помощью вот этих свечек, они смазывают смазывать сами шестеренки. Вот, и также при сборке модели надо следить, чтобы на шестеренках не было заусенцев, потому что на некоторых моделях, таких как таймер, заусенец может сыграть с нами печальную историю. Так. Собирается попарно, то есть... Вы вот нашли такой с двумя зубчиками, да? Его ставите сюда. Ищите такой же вот с двумя зубчиками. Эти зубчики смазали там, да, свечки. И сюда. Вот. Потом нашли вот такой. Получается с одним зубчиком вот с этой стороны. Такой же противоположно ставите. Вот. И потом. Две шестереночки, главное, чтобы они сошли, сошлись, потому что можно их провернуть, как бы, они, тогда у них зубчики не сойдутся. То есть надо найти положение, в котором вот зубчики сошлись. Отдели. Зафиксировали. Здесь надо, чтобы вот эти выступы, они, скажем так, выступали наружу. Вот. И можно поставить сюда это дело все. Кто-то где-то заедает. Вот. Сразу смотрим. Ага, у меня при... Раз... вот выпала одна шестеренка. Все, теперь крутится. При сборке театра тоже желательно промазывать вот, вот так вот. Просто берете немножко воска и смазываете все шестеренки. Это еще на этапе сборки, тогда все крутится классно и кончик из шестерен.